Думаю, вы уже знаете, что спам — это незапрашиваемые сообщения, чаще всего приходящие по электронной почте. На экране пример такого сообщения, где вам пытаются продать лекарства или какую-нибудь другую ерунду. Вы можете получить их и в сервисах мгновенного обмена сообщениями, в социальных сетях, смс, блогах, вики-системах, да почти где угодно, если есть вариант для отправки спама. В большинстве случаев это делается для рекламы каких-либо товаров. Может показаться, что спам неэффективен. Однако стать спамером довольно-таки легко. Так что спам остается экономически выгодным, потому что у спамеров очень маленькие операционные расходы. А возложить ответственность за массовые рассылки на них очень трудно. Источник отправки электронных писем достаточно просто скрыть. И если вы посылаете миллионы за миллионами имейлов... E Достаточно малый процент получателей все же попадается на крючок. Протоколы электронной почты, которые мы всегда использовали и продолжаем использовать сегодня, были созданы во времена доверия. В эти протоколы была встроена небольшая защита от спама, и мы рассмотрим ее поближе в разделе «О безопасности электронной почты». Вы должны с подозрением относиться к спаму и любым электронным письмам, которых вы не запрашивали. Доксинг никак не связан со спамом. «Докс» — это сокращение слова «документ» по-английски. «Доксинг» — это изучение человека, организации или компании с целью обнаружения персональной и приватной информации, которую можно использовать для причинения неудобств, дискредитации. Вымогательство, принуждение, травли и, знаете, просто для создания проблем жертве путем публичного разглашения этой информации или угроз по разглашению. Когда мы говорим, что кого-то задоксили, это означает, что информация о нем стала публичной или каким-либо образом стала разглашена. Доксинг может быть произведен при помощи простого поиска в интернете или просмотра публично доступных записей. В интернете зачастую есть огромное количество информации на людей, о которой они даже не подозревают. Можно искать в социальных сетях и на форумах. Вот одна из причин, по которой вам следует держать приватные вещи приватными. Люди обычно весьма удивляются тому количеству информации, которая имеется на них в интернете. Поиск информации также можно осуществить при помощи вашего поставщика услуг телефонной связи, при помощи сервисов IP Lookup. Они знают, где вы находитесь или где ваше основное местоположение. Также информацию можно собрать при помощи истории вашего браузера, доменного имени, сервисов Whois. В общем говоря, доксеры могут использовать любые методы в зависимости от уровня их навыков. Чтобы выведать информацию из жертв, которую они сами никогда бы не предоставили, доксинг может включать в себя социальную инженерию и обман. Он также может прирасти во взлом компьютера или аккаунтов жертвы. В качестве примера можно привести анонимос, публикующих персональные данные членов Куклус-клана. Этические стороны доксинга справедливо считаются сомнительными. Согласно отчету о мошенничестве в отношении потребителей, вот наиболее распространенные виды мошенничества, о которых вам следует знать. Их также называют атаками с применением социальной инженерии. Социальная инженерия — это используемый в индустрии безопасности термин для обозначения атак, которые сосредоточены на человеческих слабостях. Во-первых, это мошенничество в сфере интернет-торговли. Смотрите, вы заказываете что-либо онлайн, но либо никогда этого не получаете, либо приходит не то, что вы заказывали, либо приходит Приходит бракованный товар. Это очень распространенный случай. Наиболее распространенный. Далее у нас тут фишинговые или поддельные электронные письма. Их мы уже обсуждали. Имейлы и сообщения, которые якобы отправляются от имени компании, правительственного учреждения, или типа того. Они пытаются заставить вас делать какое-либо действие, кликнуть по ссылке или предоставить персональные данные. Или загрузить файл, который затем оказывается вредоносной программой. Эти варианты находятся на первых позициях в списке атак с применением социальной инженерии, предпринимаемых махинаций и мошенничества. Далее идут фейковые выигрыши, лотереи, бесплатные подарки, лохотроны. Вы получаете электронное письмо, в котором сказано, что вы выиграли приз. И вам лишь надо заплатить небольшую сумму для подтверждения победы или покрытия транспортных расходов. Ни в одной настоящей лотерее с вас не будут требовать деньги для оплаты неких взносов или сообщать о вашей победе по электронной почте. Требование выплаты авансовых платежей за что-либо должно вас насторожить. Это классическое мошенничество, и оно называется мошенничеством с применением авансовых платежей. Далее по списку идут фейковые чековые платежи. Например, что-нибудь продали онлайн или на Авито, или где-нибудь еще, и вам предлагают оплату фальшивым чеком. Компании по взысканию возврата. Мошенник связывается с вами и утверждает, что вы задолжали деньги по долгу, или предлагает вернуть вам деньги, потерянные вами ранее, в результате иной махинации. Мошенничество с апгрейдом производительности компьютеров, прокачка оборудования или программного обеспечения. Мошенники предлагают техническую поддержку по решению компьютерных проблем и выставляют счет за исправление несуществующих проблем. Что-то типа рекламных программ, о которых мы упоминали ранее, которые утверждают, что на вашей машине есть вредоносное ПО. И если вы купите некую программу, то случится магия и вредоносная программа исчезнет. Махинации со стипендиальными программами, кредитами на обучение и финансовой помощью. За определенную плату некая исследовательская компания предлагает осуществить индивидуальный поиск стипендиальной программы или грантов для студентов. Мошенники получают деньги и исчезают. Далее у нас идет мошенничество в сфере онлайн-знакомств. Фейковые профили, принадлежащие мошенникам, изображают привлекательных мужчин или женщин. Потом они заявляют, что им нужны деньги в какой-либо чрезвычайной ситуации. Обычно они утверждают, что находятся за границей или в служебной командировке. Пожалуй, я знаю минимум одного человека, с которым приключилась подобная история, и он угодил в эту ловушку. Или даже пару человек, которые купились на подобный развод. Оба этих человека... Женщины, Фейковые друзья в Facebook или ВКонтакте. Вам когда-нибудь приходили запросы в друзья на Facebook или ВКонтакте от аккаунтов, которые, по идее, уже и так должны быть у вас в списке друзей? И если вы примете запрос, то, возможно, вы добавили в друзья мошенника. Аферист развивает отношения онлайн, добивается доверия и затем пытается убедить вас выслать ему денег, поскольку якобы попадает в какую-то кризисную ситуацию. Далее, мошенничество на eBay или других интернет-аукционах. Мошенники изображают покупателей и пытаются убедить продавца отправить товар до получения им платежа. Обычно фейковый покупатель утверждает, что ему срочно нужен товар. Например, на день рождения ребенка или просит продавца совершить отправку в день заказа. Продавец получает электронное письмо, которое выглядит так, будто оно пришло от PayPal или какой-либо другой платежной системы. Однако мошенники могут легко подделывать подобные электронные письма. Вам следует всегда проверять получение платежа непосредственно на веб-сайте платежной системы. Моя матушка, собственно говоря, встречала пару таких людей, которые связывались с ней по поводу размещенных ее объявлений на местных сайтах. Но поскольку благодаря мне она хорошо осведомлена о подобных видах мошенничества, она отправила их куда следует. Тем не менее, она сказала, что понимает, почему люди могут быть легко одурачены. Ведь мошенники были по-настоящему напористыми и агрессивными, пытаясь убедить ее отправить им товары до получения платежа. Они были не из той страны, где продавался товар, и это всегда тревожный знак. Они также пытаются предварительно выведать множество персональных данных, не давайте им эту информацию. Они попытаются использовать ее в своих целях, даже не говорить им своего полного имени, с фамилией. Достаточно будет просто имени или даже вымышленного имени. Есть отличный веб-сайт, чтобы быть в курсе об актуальных видах мошенничества. Сайт с отчетами по мошенничеству в отношении потребителей. В Великобритании есть отличный сайт, называется Action Fraud. Курируется полиция Великобритании. Далее в курсе мы обсудим способы, как можно избегать подобных видов мошенничества с применением социальной инженерии при помощи изменения модели вашего поведения и технических средств обеспечения безопасности. Давайте я познакомлю вас с Даркнетом. Наверняка вы уже слышали этот термин. Даркнет также известный как дарквеб, Это общее понятие для любых шифрованных оверлей сетей доступ к которым вы можете получить только при помощи определенных видов программного обеспечения, авторизации, протоколов или портов. Понятие DarkNet в переводе на русский означает «темная сеть». Такие сети скрыты от людей, не использующих специальные инструменты, программы или доступ. Обычный интернет — такие сайты, как Facebook, Amazon, Google можно назвать обратным термином «видимый интернет» или «поверхностный интернет». По большому счету, вы можете считать Даркнет похожим на поверхностный интернет. Главное отличие состоит в том, что для доступа к нему всегда нужно использовать специальное шифрование. Именно оно делает Даркнет темным. В целом, нельзя найти Даркнеты при помощи инструментов типа Google, но любой доступный Даркнет, например, Тор, мог бы быть проиндексирован для поиска, однако проекты не делают этого. Даркнет используется правительством, военными, компаниями и вообще любым человеком, которому нужна приватность, плюс преступниками, поскольку они, очевидно, ценят свою приватность. В общем и целом, даркнеты ⁇ это инструмент для сохранения анонимности и безопасности. Примером Даркнета является RetroShare. Это файлообменная сеть, работающая по принципу P2P или F2F. И есть и другие сети. Например, Tor, который обладает очень широкой известностью и популярностью. Есть I2P Anonymous, который набирает популярность. Есть GNU.NET Framework и проект FreeNet для доступа которые необходимо специальное программное обеспечение. Оно, кстати, доступно на соответствующих сайтах. На экране вам показаны их интерфейсы. Эти сервисы, однако, не должны рассматриваться как панацея для любого заинтересованного в приватности человека. Даже в них возможно можно деанонимизировать, но это тема для отдельного курса. В Даркнетах вы можете получить доступ к черным рынкам и к хакерским форумам, на которых продаются любые виды товаров и сервисы, от заказных убийств до наркотиков, ну, а для нас интерес будут представлять вредоносные программы RAD, или программы для удаленного администрирования, они же трояны для удаленного администрирования, такерские инструменты и наборы эксплойтов. Здесь вы можете увидеть некоторые из популярных в настоящий момент рынков. Абрексис, Альфа-Бэй. DreamMarket. URL-адреса, которые вы видите, заканчиваются на .anion. Это специальные адреса, на которые вы можете зайти только при помощи сети Tor. Использование браузера Tor — это самый простой способ посещения таких сайтов. Давайте посмотрим, что мы можем найти из хакерских инструментов и наборов эксплойтов при помощи ТОР. Заходим на сайт скрытой вики. The Hidden Wiki. Видим список некоторых хакерских сайтов. Это Zero Day Forum. Здесь продаются данные кредитных карт, персональные данные, защитный хостинг для распространения вредоносных программ, эксплойты. Вот, например, банковский Trojan Sphinx, который может быть упакован в другую программу, и жертва может скачать ее. Этот троян специально разработан для кражи данных о банковских счетах. Он нацелен на определенные банки, но его также используют и для сбора данных об аккаунтах пользователей и получения доступа к ним. А здесь мы видим аккаунты PayPal на продажу, которые были украдены со взломанных машин. Программное обеспечение для кардинга. Кардинг это кража и использование данных кредитных карт. Как производить анонимный трансфер денег, хакерские инструменты, эксплойты. Здесь у нас набор эксплойтов Black Hole, черная дыра. Это эксплойт для уязвимости Stage Fright. Вы можете посылать сообщения с изображениями на смартфон под андроидом и получать к нему несанкционированный доступ. По-прежнему миллионы смартфонов уязвимы. И давайте посмотрим, как эти наборы эксплойтов и хакерские инструменты могут работать в реальном мире. Вернемся к хакеру-новичку. Допустим, он купил для себя набор эксплойтов на одном из подобных сайтов, или, возможно, он где-то заполучил его совсем бесплатно. Он также приобрел у хакеров сервис, через который он получает доступ ко взломанному сайту. Так что он теперь может загрузить код эксплойт-кита на этот веб-сайт. Вы или я, или кто-нибудь еще случайно посещаем этот веб-сайт. И если в вашей системе установлены актуальные патчи и есть хорошие средства защиты, то эксплойт не сработает. И это именно то, к чему мы будем стремиться на протяжении этого курса. Мы будем пытаться остановить подобные негативные сценарии. А если в вашей системе не установлены нужные патчи, или у вас слабая защита, или же вы натолкнулись на самый худший вариант развития событий, и у злоумышленника есть эксплойт нулевого дня, то система может быть скомпрометирована. Опять же, при правильном подходе к обеспечению безопасности, вы по-прежнему можете быть защищены от компрометации. Если у вас нет надежной защиты, то злоумышленник, скорее всего, получит при помощи эксплойта доступ к вашей машине. Далее он установит рад программу для удаленного администрирования, для контроля над вашим компьютером. Сейчас вы видите интерфейс администратора программы под названием Snake Red. Она сейчас очень популярна. И при помощи нее можно искать файлы на машине жертвы, просматривать содержимое рабочего стола, получить Включить доступ к веб-камере, украсть или собрать пароли, банковские реквизиты, персональные данные и многое другое. Здесь вы можете увидеть и другие виды товаров и услуг, которые доступны на черном рынке. Все от инструментов для начального доступа и эксплойт-китов, о которых мы говорили, до уязвимости нулевого дня и функциональной нагрузки Payload. Здесь есть установщики, взломщики, биндеры, офускаторы. Это инструменты, используемые для создания вредоносных программ, так, чтобы антивирусы их не смогли обнаружить. Далее у нас тут различные вещи. Батнеты над продажем, хакеры по найму, ddos сервисы и так далее. Количество наборов эксплойтов растет по экспоненте. А вот другой интересный список. Здесь показаны цены эксплойт-китов на протяжении последних лет. И как эти цены изменились. Здесь цены на некоторые уязвимости нулевого дня. Помните, это уязвимости, для которых нет никаких патчей, и о которых, возможно, никто даже и не знает. Это наиболее опасные уязвимости, и цена на них демонстрирует вам, как много злоумышленники могут заработать на них. Видите, как много они готовы заплатить за них? Есть еще и серые рынки, где страны, правительства, компании покупают подобные вещи для различного рода злонамеренных целей. Как видите, поскольку они покупают или скачивают такие инструменты, то им не нужно заниматься самостоятельной разработкой. Так что входной порог, чтобы стать киберпреступником, довольно низок. В наше время знания среднестатистического злоумышленника невелики. Это скрипт Киди, со скромными навыками, в руках которых оказываются настолько мощные инструменты для проведения атак высокого уровня сложности. И лишь малый процент злоумышленников это элитные исследователи, разработчики эксплойтов, исследователи уязвимостей нулевого дня, создатели вредоносных программ и так далее. Большинство это не и менее квалифицированные покупатели. Это означает, что есть множество людей с высокосложными инструментами, и их количество растет по экспоненте. Перевод озвучка для клуба складчик.ком. Thank you.